Твою мать! Папа! Иди сюда! Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Baby либо же Видео Бэйби Life. У нас два канала, подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Сегодня будет пранк с аэрподсами, я думаю, вы по названию уже поняли. У меня есть оригинальные аэрподсы, это наши, вот, <laughs> пожалуйста, оригиналы. Если вы видите. И также у меня есть вот такие вот наушники. Тоже оригинальные, apple но они как бы проводные, то беспроводные. И я хочу сегодня разыграть папу тем, что я отрежу ножницами вот эти вот наушники, и получается, они будут выглядеть как аирподсы. Потом каким-то случайным образом в ванне я их упущу в туалет. Не знаю, как это будет, но я думаю, папа не будет разбираться, он начинает их доставать. Я думаю, что пранк должен получиться, потому что папа очень любит вот эти вот AirPods. Мы, кстати, до сих пор их не можем поделить. Папа вообще их как бы купил и себе, да, вот тут пришла Лера и все они мои. Я их как бы забрала, поэтому хожу сейчас с ними я. Но все равно он мне постоянно пытается их забрать. Мы постоянно просто ссоримся, спорим из-за них, потому что когда он сидит на макбуке, ему тоже нужны наушники. А я в это время сижу в телефоне, и мне тоже нужны наушники. И мы, получается, так не можем поделить. Так что я думаю, что у него будет просто истерика, когда он увидит, что его наушники в воде. И вообще, когда он мне их давал, он сказал, не дай бог, что с ними случится, то мне капец будет. Поэтому я надеюсь, что продукт и я, наверное, просто буду стоять и ржать с него. И просто представляю его лицо, когда он это увидит. Сейчас я хочу подготовить наушники, их обрезать. Главное сейчас сделать все правильно, потому что у меня они, ну, такие наушники одни. Если я сейчас что-то как-то их не так обрежу, то будет полный капец. И пранку тоже уже конец. Я вот уже приготовила ножницы. Тут есть, сейчас я вам покажу, такая вот штучка. Сейчас надо опустить. Чтобы она не мешала. А тут да, тут тоже есть она. Я сейчас опущу, чтобы не мешались. Теперь надо будет сейчас аккуратненько обрезать. Сделай, чтобы вот. Фух. Я обрезала. Еще обрезаем. Оп! Все, теперь у меня остались вот такие вот очень красивые наушники, как вы видите. Сравнить, как выглядят настоящие AirPods и вот эти. Сейчас даже вот так вам поверну. Чего, ребят, в принципе... Кстати, ребята, я сейчас хочу одеть вот так вот один наушник, второй наушник. И отличите вот где какой, да? Давайте пишите в комментариях, кто понял, где какой. Где оригинал, а где отрезанный. Вот. Пожалуйста. Честно, я когда их положила только что, я их не могла развесить где какой. Это капец. Если когда я их кину в унитаз, они же могут уплыть. Я не знаю, плывут они или нет, так что я сейчас только что принесла вот такую вот стеклянную тарелочку с водичкой. Я сейчас хочу туда вкинуть их, это не оригинально, если что, и проверить... Как бы утонуты они или нет. Ребят. Они утонули. Ой, я не знаю, если они там уплывут, и папа их тогда не увидит, это будет печальненько. Ребята, папа уже пришел. Он там. Я сейчас взяла соблюдамошники, вот они. И, кстати, как всегда, со мной вторая камера. Мы сейчас на Машину будем высасывать из масла. Я тупо перелил масло. Ага. <говорит> Бывает. Короче. Я сейчас на эту камеру стюма, как я их туда опускаю. Так что вы сейчас Сейчас я спрячу эту камеру, тоже там поставлю И будем начинать пранк Твою мать! Это капец! Папа! Иди сюда! Иди сюда. Открывай. Можно? Ага. Угу. Что? Я эрпуцию утопила. Слышь, прикалывайся. Как это эрпуцию? В чем утопила? Охренеть, Лера, блин, ну ты гонишь, блин. Ты нормальная? Офигеть, блин. Вс, я тебе сказал, я тебе больше ничего покупать не буду. Хочешь, я бери случай. сама доставай. Да ну, трости, я не буду. А кто будет? Я буду влезть в унитаз? Я не буду. Они больше работать не будут. Все. Все, они больше не будут работать. Они воды боятся. Как это произошло? Я случайно их выронил. Два, два и два лежит. У тебя что уши в унитазе ты полос получишь я понять не могу. Не случайно они у меня выпали. А как два может выпасть? Офигеть, Лера, блин, я не знаю. Ну как хочешь, так бери и доставать, я, я же не буду, буду блин. Доставать. А кто будет доставать? Да им уже, в принципе, досрак, я тебе скажу. Их даже доставай, не доставай, им уже все я... равно будет. Потому их уже ничего не. Лер, им уже ничего не сделаешь. Я тебе серьезно говорю. Это уже до задницы. Все. Офигеть. Блин, ты два айфона орупанула, блин. Тут уже AirPods, я их уже не знаю. Ты же знаешь, как они мне дороги, Лера? Я, я фиг его знаю. Больше я тебе сказал, больше хера ты не получишь. Хочешь, не хочешь. Мне насрать. Все, серьезно говорю. Я понимаю случайно, ну сколько это можно? Я тебе только второй телефон, блина, сделали. Нифига себе случайно, реально. Вот ты вроде в натуре. То ли ушами там плаваешь. Как я их буду доставать? Все, я тебя, значит, накажу. Я тебе серьезно говорю, чтобы ты понимала за эту фигню. Никуда ты то ни не сегодня, не завтра не идешь. будешь. Лера, просидишь мне по барабану. Это дорогие вещи, я дорогие, я, я трачу все бабки на это, чтобы купить макбуки, айфоны, аирподсы. Офигеть можно, красава, блин, ты меня просто, блин, удивила, блин. Хочешь, бери доставать. Я не знаю, каких доставать. доставать. Ну а кто их будет доставать, Лера? Кто? Кто их будет доставать? Я на дурака похож. Они будут их доставать Ну а кто их будет доставать? Тогда возьми их и смой, нафига они не надо Они тогда нахрен не надо Зачем они, они нужны? уже? они все работают Пипец, блин, Лера, блин Я не знаю, у меня просто нету слов, честно У меня нет слов Вот сейчас возьми вот так вот в унитаз Вот так вот бери руками теперь и доставай Да хотя бы уже Есть это, где перчатки? Есть перчатки? Или кулек Где это перчатки, которые унитаз рыть, мыть? Не знаю, сейчас я... Просто они воды боятся, тут уже все. тут уже нихрена не сделаешь. Больше. Ты же прикалываешься, что в этих, блин, на перчатках медицинской? Больше нет. Охренеть, блядь. Блин, мне не хватало еще, блин, по унитазам лазить, Лера, И как я в такой перчатке буду? Как я туда залезу, блин? Дай мне эту перчатку. Все, я тебе сказал, блин, а ты наказан. Больше никаких, блин, аэроподцев, больше ты не получишь. Ходи, блин, а с аэроподцами, знаешь какими, блин. У тебя есть эти, блин. У тебя гали мои наушники, блин, дешевые. Вот, вот с ними и будут. Офигеть, блин. Фу, блин, я еще блин, по унитазам не лазил, Лера. кто-то увидел бы охеренную. Фу! Что ты ржёшь, блин? Совсем смешно, Лера, блин. Что ты прёсся, блин? Фу, блин. Нет, можно все их их просто уже не сделаешь им уже ни хрена не будет что, блин, по унитазам еще лазить. это блин а... тупо два наушника тупо блин. я с тебя я просто с тебя в шоке блин ну, здесь уже ни хрена не сделаешь все этот блин я отдал за них 150 долларов лера 150 баксов а что это такое ты шо хренела, блин. Ну тебя мать, я тебе говорю, блин. Вот это ты разводила. Ты снимала это? Ты шо хренела, или что? нахера ты это снимала, Лера, блин. Выключи, кам Выключи камеру, я тебе говорю. Все, я с тобой не разговариваю. Ну, успокойся. Всё, я с тобой не разговариваю, Лера. Ну, папа. Нет, вс. Ну бери, хоть наушники. Нет, все, сама ты не играю. Я с тобой не разговариваю. Я тебя так разведу, ты отелеешь. Охренеть. А где второй? Охренеть. Охренеть. Ты наушник потерял. Охренеть. Не взять, потерять наушник где-то. Да...